Привет, я световой трекер EyeTrack, я маленький и легкий, всего 3 грамма. Я могу маскироваться под цвет вашей одежды, и на мне есть светоотражатель и три светодиода. Белый, зеленый и красный, но, возможно, и другие варианты. Просто приклей меня на любую поверхность, и я буду светить, когда ты движешься. Окружающие тебя точно заметят. EyeTrack. Будь заметным. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса